Разы, думаю, что... вот. вот, здесь сзади, вот смотрите, такой красивый сусной упор, красиво, Латочку поставит, и люди отдыхают, суббота. сказали, что здесь э, есть выход к мы не знали, заходили бы э, поплавали бы, а вот принадлежности мы бы поплавали. Почему ты классная.